«Разговор по чесноку» на радио UFM. Добрый вечер. В эфире программа «Разговор по чесноку» и я, ее ведущий, Александр Фирсов. Хип-хоп — это культурное направление, зародившееся в Америке в далеком 1974 году. Одним из ключевых элементов хип-хоп-культуры является музыка, которая именуется рэп. Существует мнение, что рэпа в России нет. Я думаю, что это утверждение неверно. О чем стоит говорить, если имя того же Оксимирона известно далеко за пределами данного жанра культуры? Даже в нашем прекрасном городе Казань существует немало перспективных, целеустремленных рэп-исполнителей. И сегодня у нас в гостях один из них — Ментимер Нугманов. Рэпер, ведущий мероприятий, бывший КВНщик и просто хороший парень. Ну что, Ментимер, первый вопрос тебе. Расскажи про начало своего творческого пути, как вообще появилась такая идея заниматься хип-хопом, ты знаешь, я всегда был очень стеснителен и боялся сцены. И мне было очень тяжело даже в свое время связать два слова. И я не мог даже мечтать о каких-то там выступлениях на больших сценах перед огромным количеством людей. Тем более давать интервью или там снимать клипы, которые будут показывать по телевидению. Я просто услышал рэп. Он э, очень сильно поменял мое мировоззрение. Вообще, я никогда не думал, что в песнях можно говорить такие вещи. Э, я привык там, мы же все в то время, то есть, ну, по крайней мере, вот я 87 -го года рождения, в 90-х все слушали попсу, и, в принципе, ну, рок, ничего не было больше. Э, и когда я услышал там первые рэп-записи, меня это очень сильно впечатлило до глубины. И я начал потихонечку сам пописывать. А, то есть расскажи, когда вообще была запись его первого трека? Сколько тебе mm -hmm. на тот момент было, и можешь ли ты назвать его удачным? Ну, лет 15, наверное, мне было, когда мы первую песню записали. <свят> Это была самопальная домашняя студия одного небезызвестного в музыкальных казанских кругах человека. Удачная или неудачная? Ну, на самом деле, да, ее очень хорошо публику восприняла. Тогда был форум «Злой дух форум». И мы выложили эту песню, и публика так как-то нормально отреагировала. Она была стебная, называлась «Наглость». <laughs> и, ну, как-то она хорошо, в общем, была воспринята, скажем так, критиками. Окей, okay, а расскажи, как друзья, знакомые, близкие поддерживали? Или как-то более с критикой относились? Друзья, знакомые больше, да. А там, скажем, например, мои дедушка и бабушка, они были против этого, потому что... Они думали, сегодня рэп, завтра героин. А, вот это вот клише, а, очень популярное в то время. А, ну, в принципе, потом они смирились, а, близкие люди, родственники, что это все равно часть жизни, и без этого как-то никак. А, и общем, никто, скажем так, особо не мешал. Ну, ты говоришь, что у тебя была боязнь сцены. Как да. вообще проходил твой первый концерт по ощущениям для тебя? Прям концерт или выступление? Ну, давай поговорим о первом твоем выступлении. Да. Первое выступление было связано не с рэпом. Я очень боялся вообще выступать с рэпом. Как боялся? Для меня это была ответственность. Я считал, что если ты выходишь к микрофону, начинаешь что-то говорить, там, читать рэп, ты должен максимально, скажем так, как говорят, прохавать это все. И если ты что-то написал, если ты это исполняешь, то ты там, в ответе за каждое слово если, конечно, это не какой-то стёб. И первые мои выступления были связаны именно с, Р, с КВНом, а потом, когда я там, набрался какой-то уверенности, и, там, мы выступали в школе, я помню, это был 10 класс, актовый, актовый зал. Мы выступали, было, ну, прям... <laughs> у всех есть, у всех людей, которые выступают на сцене, есть такие моменты, когда... Ты выступаешь, и ты просто весь такой э, красный, э, потеешь. Э, э, там, некоторые органы начинают отказывать. Э, ну там Мы втроем выступали с ребятами. И кто-то забыл слова, кто-то еще что-то, кто-то не попадает в бит. Я все это слышу, мне прям плохо. Но люди никто этого не заметил, все очень хорошо отнеслись. У тебя, насколько я знаю, даже было несколько сольных концертов. Вот расскажи про них. А да, ты был. уже к этому времени подошел более ответственно, я так понимаю? Да, там один из первых сольных концертов был, по-моему, в одиннадцатом году. Ну, да, было достаточно много народу. Тогда еще не было там диска какого-то. Просто пришли люди послушать. Я вообще удивился, что кому-то интересно мое творчество. Люди пришли послушать мои песни, подпевали. Ну было очень как-то задушевно, там не было никакого то шоу, я просто разговаривал с людьми, э -э, исполнял свои песни. Ну было очень как-то вот камерно что ли, не знаю. Я зарядился тогда, но почему-то после этого я больше не делал сольных концертов, не знаю почему. А расскажи мне, как исполнитель, как ты считаешь, должна ли быть некая параллель между исполнителем и его слушателем? должна, должна ли быть некая дистанция или лучше делать все вместе? Дистанция? Ну я считаю, что вообще исполнителям нужно быть как можно ближе там, к людям, которые слушают их э, творчество. Музыку, не музыку. Эм, да проще надо быть. Если люди подходят, хотят пообщаться, нужно общаться. То есть зачем вообще все это тогда, если, если это не приводит к общению? Спасибо. Я предлагаю сейчас посмотреть отрывок, отрывок из твоего клипа «Не люби». Ага, в сказках суть проста Тот, кто любит больше, почему-то всегда остается брошенным Что же мы, любовь свою прожгли, эти этажи забрали Часть души — это жизнь со своими канонами Ну почему ты ушла к этому? Разговор по чесноку на радио UFM Давай поговорим с тобой сейчас о цензуре в рэпе Это mm. такой жанр музыки, в котором, ну, определенную долю слов в песнях составляет ненормативная лексика Как ты вообще относишься к этому? Поддерживаешь или осуждаешь? У меня буквально только одна песня есть с ненормативной лексикой. А, Что-то меня выбесил там, тогда бывшая. Я решил все высказать Я вообще считаю, что. Моя позиция долгое время была такой, и сейчас остается: что Ну, нельзя обматериться в песнях. Это же песня, Их может слушать молодое поколение, и отношение у них к музыке. Должно быть как к чему-то возвышенному, чему-то высокому. если они слышат там мат, который они могут услышать в подъезде или во дворе от пьяных соседей, то музыка обесценивается. Но такие жанры есть, они есть, были и будут. Этого не, этого не надо запрещать, потому что каждый, каждое направление имеет право на существование. Я стараюсь не осуждать а, то, с чем я не согласен. А, ну, рэп без мата, это, наверное, как, я не знаю, как студенты без допсессий. То есть это, этого не избежать. Первоначально рэп – это музыка протеста, музыка крайне негативных эмоций, музыка там, диссонанса. И люди, которые занимаются рэпом, а, ну, которые с пониманием это делают, они так или иначе выражают свое несогласие с чем-то. То есть сейчас моментов, с чем ты может быть крайне не согласен, меньше, чем лет 10-20 назад. То есть тогда это было все как-то социально тяжелее было, социально острее все. Сейчас в основном социальный рэп это говорит о неравенстве богатых и бедных, о неравенстве разных социальных слоев населения. Вот, ну, мат, мат, ну не знаю. Вообще вот если по-простому говорить, то если мат к месту, то это приятно слушать, потому что это же есть, это же... Ну вот есть хоть один человек, который не матерится в жизни. Я таких не знаю. Вот, Как говорила Фаина Раневская, лучше быть там, пью, матерящимся, пьющим, курящим человеком, чем тихой, миролюбивой, там, спокойной тварью. Вот я с этим согласен. Я знаю, что ты раньше активно организовывал благотворительные концерты, все собранные средства с которых отправлялись нуждающимся. Uh -huh. Расскажи вообще, как проходит эта организация, какие сложности трудности могут возникнуть. Сложности и трудности как таковых мы, наверное, не встречали. Но единственное, когда мы собирали деньги, да, там пришлось потратить время, чтобы найти людей, которые готовы деньги свои отдавать. А, ну, были трудности с освещением, потому что когда вот, мы ездили... В Дербышкинский э, детский дом нам почему-то запретили там приглашать СМИ. А мы именно хотели обратить внимание на проблемы этих детей. Но, ну, тем не менее, все равно концерт состоялся. Нас поддержало очень много музыкантов. Я помню, мы с Прогульщиками ездили. Там э, много было артистов, аниматоров, ведущие. Э, э, да, я не могу сказать, что там были какие-то трудности. Никто не подходил, там, не закрывал нам проезд, там, я не знаю. Главное делать, все остальное. Это... Ну вот скажи примерные инструкции. Допустим, я хочу организовать благотворительный рэп-концерт. У mm -hmm. меня есть несколько знакомых исполнителей. А именно рэп-концерт? Да, да, да. У меня есть несколько знакомых а -а -а. исполнителей. Что я должен сделать? Какая инструкция такая существует? Ну, самое главное нужно прийти к тому, зачем вообще это нужно, кому это нужно. Нужно обозначить проблему. Благотворительные мероприятия должны решать проблемы. А, допустим, там, детям не хватает э, денег, там, им нужны подгузники, например, такое бывает в детских домах до сих пор. Э, нужно собрать средства ну, на что-то жизненно необходимое. Об, обозначаем проблему, э, обращаемся, например, в органы власти, если они поддерживают. Э, они поддерживают, как правило, если с ними поговорить. Если не поддерживают, можно заручиться поддержкой других э, людей, ничего страшного. Находим площадку, находим исполнителя. Обычно исполнители – это самое простое. Люди откликаются очень просто, очень быстро, готовы принимать участие в таких вещах. И просто отвечаем максимально на это мероприятие, чтобы как можно больше людей пришло и, соответственно, внесло свою лепту. Вот скажи по своему опыту, сколько примерно человек приходит на такие мероприятия? Ну, мы не делали, знаешь, благотворительных мероприятий на улице. Мы обычно ездили э, непосредственно к самим детям. То mm -hmm. есть э, общение с детьми гораздо э, полезнее, чем там, привезти им шубу или книгу, или еще что-то. Им вот этого не хватает. Но если говорить о неблаготворительных хип-хоп концертах, у нас было от 500 до 1000 с чем-то людей вот так вот. То есть ну, как бы собрать людей это не так уж и сложно было бы желание разговор по чесноку на радио ufm давай сейчас поговорим о такой популярной вещи как интернет-баттлы я думаю сейчас только ленивый не слышал uh -huh. про слово versus расскажи свое отношение к ним ты знаешь я посмотрел отрывок версуса по моему да версу и больше не смотрел мне не нравится рэп, который... вот Мне, вот, э, как человеку, который просто любит этот жанр, хип-хоп, рэп, э, мне не нравится Оксимарон, потому что он несет очень много негатива в своем творчестве. Я не могу его слушать. Э, знаешь, вот, ты едешь э, куда-нибудь по делам или домой, и я не буду слушать Оксимарона, потому что он будет меня настраивать на какие-то негативные вибрации. Потому что музыка, слова... Это то, что настраивает людей на определенные эмоции, на определенное настроение. Единственное, кого я могу вообще всегда слушать приятно и с большим удовольствием, это Нойз. Нойз умеет стебаться так, чтобы было как бы и не обидно, и в то же время он подчеркивает твои какие-то слабости, а не строит там, свою линию атаки на каких-то физических изъянах человека. Он говорит о том, что человек может изменить да, там в себе. Это очень остроумно, это очень легко, это очень весело, это очень прикольно звучит. сам бы никогда не хотел поучаствовать в мероприятиях подобного формата? Я участвовал во фристайл батлах, это было забавно, но, не знаю, мне кажется, этим заниматься должны люди, которых это получается лучше, чем у меня, вот, таких много, и бывало, бывали удачные моменты, да, бывало, что мы там... Просто с другом, моим КВНщиком Рафаэлем, нас на дни первокурсника просто вытащили на сцену, включили бит, давайте читайте. Это было просто потрясающе. Это просто было, знаешь, вот все как-то шло очень легко, и мы читали друг друга, там подстебывали, толпа орет, все вообще классно. Но я бы не стал этим там заниматься вплотную, Это не совсем то. Я знаю, что ты действительно очень разносторонний человек, музыкант, творческая личность, с недавнего времени бизнесмен. Расскажи, как у тебя получается все успевать, все это совмещать в себе? Ты знаешь, я как-то особо не задумывался. Я помню, что вот, когда я учился в ВУЗе, я был там, исполняющим обязанности представителя Судсовета, занимался параллельно, составал команду КВН, у нас не было команды КВН тогда в Академии правосудия, Занимался тем, что мы как раз э, организовывали волонтерское крыло. Нормально волонтерское крыло, не вот это вот с флагами. Мы волонтеры универсиады. Я говорю о волонтерстве именно... Извините. Телефон решил напомнить о себе. Минутка рекламы. Все, шучу. Ну, то есть мы занимались реально какими-то полезными вещами. Мы не, не надевали какие-то брендированные там футболки, не выходили на митинги и не махали флагами. Мы ездили в детские дома, мы, мы помогали что-то ветеранам, что-то какие-то вот такие вещи делали. Собирали средства на там операцию для детей, у которых там очень сложная ситуация. Параллельно был еще КВН, рэп, еще что-то, еще что-то. я... У меня вообще ничего не получалось. У меня вообще все валилось из рук. Я думаю, блин, как так вообще... Я приходил утром в ВУЗ, уходил ночью, и постоянно какая-то движуха, что-то, что-то, что-то. Потом меня выгнали с поста капитана команды КВН, потому что я пошутил про администрацию. Э, ну, перед, перед самой администрацией. у нас же не любит, как бы, такие вещи. Надо, чтобы было там «Тартип», «Тартипле», короче, как у нас говорят в Тарстане. Вот. А мы что-то стебанули так весело, люди поржали, а меня в итоге сняли с должности капитана команды КВН, меня выгнали с, до с должности председателя студсовета. Вот и тогда я вот научился многозадачности. А сейчас, ну, мне кажется, если ты занимаешься чем-то одним, ты должен в этом максимально себя раскрыть и потом уже переходить к другому. Потому что человек, который, скажем так, на опыте в одной вещи, в каком-то одном направлении. Ну, например, если ты хорошо печешь хлеб, то ты быстро обучишься готовить другие вещи, да, то есть, или там, если ты умеешь собирать самолет, то ты без проблем соберешь автомобиль. Соответственно, когда ты прокачиваешься в каком-то одном направлении, второе направление уже дается тебе легче. Второе, высшее же, тоже не с первого курса, получается, с третьего там курса. Ну, по крайней мере, мое время было. Вот, и когда ты в чем-то разбираешься уже, в чем-то ты... Э, э, там, у тебя есть какие-то знания, какие-то умения, это отнимает гораздо меньше времени, чем на самом старте. И поэтому, не знаю... Я не могу вот заниматься чем-то одним. Знаешь, вот мне нужно, чтобы было много направлений, чтобы и там, и там, и там... И там. Ну, в, если говорить, например, о наших клубах, закрытых наше место, то вот у меня очень сильно помогает моя команда, которую я могу довериться. Я могу уехать из города на неделю или на две. Я знаю, что все будет хорошо. Скорее всего, не сгорит никто. Никто не умрет, скорее всего. То есть, ну, вот. А рэп... там, У меня есть студия звукозаписи. Я могу в любой момент прийти записать песню. Ну, не знаю. Это как-то все налажено. Еще остается достаточно много свободного времени. Для меня это очень важно, чтобы у меня было свободное время. Потому что если у меня будет постоянно... вот, Я буду занят, как робот, короче. Меня это очень сильно э, угнетает. Мне нужно, чтобы я мог, вот, например, проснуться утром или днем, если вчера до утра работали. Я мог вот так сидеть и думать, а, мне сегодня никуда не надо. Стройка идет, работа работается, там еще что-то, еще что-то. Я могу, например, оп, а, сегодня интервью, надо ехать на интервью. Там, Завтра я могу проснуться, надо поехать туда. А, послезавтра я могу проснуться и просто валяться дома, да, почему бы и нет. Раз там в месяц, два раза в месяц я могу себе позволить день провести дома. Это вообще, кстати, классно. Так люблю дома лежать. Разговор по чесноку на радио UFM. Кто-то любит гулять по улицам, кто-то mm. просто по ночам полежать в кровати, послушать музыку, дабы достичь чего-то более творческого. Mm. Вот расскажи про свои источники вдохновения. Ты знаешь, я думаю, что настоящий источник вдохновения, он всегда внутри тебя скрыт. То есть э, можно говорить, вот там, Ксюша, ты меня вдохновляешь. На самом деле нифига, ты вдохновляешь сам себя. Ты просто... Э, Создаешь образ, который якобы в тебе что-то вызывает, какую-то энергию. А мне кажется, что истинный э, источник вдохновения, истинный источник радости или печали, они все скрыты у нас самих. И при достижении определенного какого-то духовного развития, если там, читать умные книжки, разговаривать с Далай-ламой периодически, то э, можно прийти к тому, что... Для вдохновения тебе ничего не нужно, кроме себя самого. Я к этому стремлюсь, но, естественно, я обычный человек, поэтому, э, да, можно пройтись по, по улице. У меня, кстати, бывало такое, что я ехал или гулял э, по Казани, и я просто так, знаешь, вот э, смотрел и задумался: блин, вот этим зданием там сотни лет, да, там Казани, там вообще более тысячи лет. Это мы любим вот с друзьями ходить замечать какие-то здания, которые уже давным-давно заброшены, и просто представлять, что там раньше тоже была жизнь. Там 100, 200, 300 лет назад могли жить люди, у них были свои проблемы, свои какие-то радости, свои заботы, свои приколы. И им вообще не нужно было ни интернета, ни телевидения, ничего. А они спокойно жили и радовались жизни. И вот такие мысли они могут вдохновить. Естественно, девушки как бы вдохновляют девушки. И какие-то достижения, какие-то неудачи они заставляют говорить. Но люди, в основном люди вдохновляют. У меня недавно песня написалась, наверное, недельки-две назад, о дружбе, о том, что не надо менять океан на лужи, все, надо добраться до студии записать ее. Мне она прям нравится, я пока не, не утратил интерес. Бывает, знаешь, такое, напишешь песню и такое: слушай, слушай ее день, два, три недели, и все, она тебя надоедает, и ты ее не записываешь в итоге, короче. Вот, но пока с этой не так. Давай поговорим с тобой сейчас о хип-хоп-культуре в Татарстане. Как ты считаешь, на, насколько высоком уровне она находится в данный момент? Самый известный рэпер из Татарстана, из Казани, это Злой Дух, Вадим. И никто его пока не смог превзойти. Chine Family из Челнов. Ребята делают свою прикольную музыку. холл, Очень интересно послушать ты знаешь, ну у нас нет как, как таковой какой-то очень сильный комьюнити в Татарстане, как в Москве или в Питере или в Ростове там. А, Если там лет 5 десять назад я мог там любого исполнителя по имени назвать и там рассказать что-то про, про него. Сейчас я знаю только старичков, которые там давно уже этим занимаются и просто видимо не могут уйти, потому что привыкли или по инерции занимаются этим. А, Новичков становится очень, ну, очень... Вот я был недавно в жюри фестиваля, э, рэп-фестиваля. Э, было очень много новичков. Я прям удивился, я думал, господи, что вы до сих пор читаете рэп? Ребята, серьезно? Круто. Я был очень приятно удивлен. Но проблема в том, что... Э, вот если говорить про КВН, про рэп, то, что мне близко, очень много шаблонов. Я родился на улице, я вырос на улице, меня убивали, я убивал, вот как... Э, если кто не смотрел 10-секундный стендап, вот, тоже вот, они стебали эту штуку. Ну вот просто слушаешь и думаешь, господи, ну что... Вот, вот песня, она же должна что-то рассказывать, она должна либо развлекать, она должна воспитывать, она должна направлять, она должна вдохновлять. Ну, вот я вот слушаю некоторых ребят и думаю, ну что вот, она ничего нового не дает. А, когда 16-летний подросток рассказывает о том, какой он крутой, когда, ну, когда 25-летние ребята выходят, раскачивают, да, это, это круто. Там уже не так важны, наверное, именно слова, а сама энергетика, да, энергетика прокачивает. Ну, в целом состояние вообще хип-хоп-культуры. Даже бибои говорят, что среди них не так много там дружных коллективов, которые друг с другом постоянно общаются. Ну, не знаю, я, мне очень сложно судить, потому что я не объективен. Ко всему этому, мне это все близко, нравится. Хотелось бы, чтобы появились какие-то, знаешь, ребята, которые бы всех объединили и такие Оп", давали бы концерты по городам, чтобы люди начали говорить о том, что вот на рэп-карте России появился город. Вернулся город Казань на эту а, рэп-карту. Но пока все очень слабо, все очень а, кустарно. А, мне кажется, можно будет говорить о настоящем движении тогда, когда песни там какого-нибудь неизвестного паренька, да, там, ну, за пределами России хотя бы слушают взрослые люди в Казани. Вот тогда уже можно говорить о том, что есть какая-то культура, какое-то движение. А пока тебя слушают только твои друзья и знакомые. Чувак, у меня для тебя плохие новости. А, я довольно-таки давно слежу за твоим творчеством. Спасибо. А, начинал тогда, когда у тебя ВКонтакте еще было, ну, примерно полторы тысячи друзей. Сейчас я знаю их 10 тысяч и пять тысяч подписчиков. Можешь ли ты считать это успехом? Я не знаю, почему люди постоянно обращают на это внимание. А мне раз в 50 спрашивали, ты накручивал друзей? Нет. И как бы. Ну, я не знаю. Ну, но... Ты знаешь, очень много факторов. Я же работал на телевидении, на муз на эфире. Делал постоянно какие-то песни. У нас было несколько песен, которые очень хорошо распространились за пределы, России, э, за пределы Казани, Татарстана. А, да, вот я даже недавно отдыхал в Турции. Там была девочка, а, она не поверила, что песня, которая у нее давным-давно в ноутбуке моего сочинения и исполнения. Прям не поверил, сказал, ты врешь. Блин, обидно было. Э -э ну, наверное, да, наверное, это какой-то такой, знаешь, успех. Но я как-то очень достаточно просто к этому отношусь. То есть, понятно, ну, и что значит просто, да, то есть, мне там каждый день пишет, чувак, вот я продаю носки, репостни, пожалуйста, к себе, или там, чувак, привет, вот мне нужно там я не знаю, там, вот за меня голосуют, на конкурсе я могу выиграть, там, мороженое, можно репостнуть. Я стараюсь всякие вот, ну, фильтровать очень сильно то, что я на страницу выкладываю, потому что много взрослых людей читают, и, в принципе, молодежь читает, поэтому надо как-то ответственно, что ли, относиться к этому. Не знаю я, ну, вот, когда будет 100 тысяч подписчиков, 100 тысяч подписчиков, Тогда поговорим об успехе. «Разговор по чесноку» на радио UFM. Хорошо, вернемся к стильному творчеству. Расскажи, пожалуйста, чего нам ждать от тебя в ближайшее время? Может быть, полноценный релиз или какие-то новые клипы, песни? Вот хороший вопрос. Хороший вопрос, спасибо. Новые песенки будут обязательно. Они уже будут такие «Я прохавал жизнь». Вот, вот такие будут. По поводу клипов у нас есть две задумки. С того года мы хотели снять клип про Казань с другом. У меня есть друг, Юза Тайдар, руководитель Light Studio. Мы давным-давно с решили снять клип про Казань. Он это как ремейк, как трибют к песне джей Зи и Алиши Кис Empire State of Building. Вот это Нью-Йорк. А мы сделали Казань, как оригинально. Вот. Первый мой кавер, кстати, на самом деле. И получилось очень, на мой взгляд, достойно. И с такими правильными словами. У нас сейчас пока проблемы в музыке. Брать оригинальный минус не очень хочется. Это будет уже немножко как-то, ну, не, не, не, не по-творческому. А мы сделали музыку, сделали аранжировку. А сейчас я понимаю, что она, ну, так себе, если честно. Она не кочевая, она какая-то лиричная для, баб... для бабушек скажем так, не хочу обижать бабушек, вот. но как только вот, я найду композитора, который сделает такую песню, которая мне нужна, именно минус, мы ее запишем и обязательно будем в этом направлении двигаться. Но мне даже Руслан Оргалич Мнеханов обещал сняться в клипе. Это чистая правда. Я как-то вел э, выпускной в «Инополисе». Я подошел, там был Рустам Нургалеевич, я подхожу, и говорю, здрасте, вот, Рустам Нургалеевич, помните, я рэп читал про «Набережную»? Да, да, да, привет, так улыбается, а я говорю, вот клип снимаем про Казани, а, может быть, можно вас будет снять? Он, конечно, конечно, то есть я вообще был немножко удивлен его таким, такой, его открытостью, даже забыл, кому он написал, ну, забыл спросить, кому написать. Но потом я нашел этого человека и, в общем, ну, должно быть, должно быть, да. Еще есть замут про клип про Толстячков, стебовый, вот. Никак не могу переделать припев, вот, что-то вот жду на, вот этого найти, э, Как только, так сразу. Вот. Ну, видишь, у меня пока сейчас приоритеты таковы, что я занимаюсь вот именно клубами, хочется это все развивать. Потому что люди людям это нравится. Все равно, раз взялся, как говорится, держись. Вот. Поэтому вот как-то так. А, дай, пожалуйста, совет молодым исполнителям какой-нибудь, как можно пробиться. Самый главный совет не слушайте советы. Наверное. Не знаю. Вот я читал всякие книжки про успех, про мотивацию. И. Я пришел к выводу, что люди рассказывают свои истории, а, но ведь у них там не было людей, которые им говорили, вот надо делать так, надо делать так. А, надо максимально, мне кажется, быть самостоятельным. Короче, вот я всегда люблю говорить, будь собой. Не ври, будь честен с собой и с другими людьми. Ну, для меня это прям очень важное правило. Если человек врет, если человек обманывает, это для меня уже не человек, а существо другого, скажем так, вообще сорта. Человек, который не выполняет своих обязательств, к таким серьезно относиться нельзя. Главное быть собой, главное получать удовольствие от того, что ты делаешь. И как бы, главное, чтобы это приносило еще и пользу другим. Ну и, мне кажется, нужно поменьше слушать советов всяких а, чуваков, которые думают, что они крутые, вот. типа меня, не слушайте мои советы. А, книжки читать нужно, будет круто, если там, у тебя появится, например, ментор, человек, который очень опытен и тебя может направить, может дать дельные советы, которые на этот момент могут быть действительно актуальными. Но у всех людей свои изъяны. У каждого из нас есть свои минусы, и свои плюсы. И если ты научишься фильтровать вот эту да, информацию, надо фильтровать, э, исходя из того, что руководствует человеком, когда он тебе говорит что-то и делает что-то. А, когда ты понимаешь истинные мотивы людей, тогда действительно можно понять, слушать этого человека или нет в этой или в другой ситуации. Как-то очень все размыто, я говорю. Потому что, наверное, нет такого универсального совета. Самое вот то, что вот никогда не ошибешься, это да, будь собой э, и не ври. Просто не ври ни себе, ни другим. Будь честен. И тогда, мне кажется, судьба будет благосклонна. Но будут испытания очень много. А слушай, такая просьба. Можешь исполнить что-нибудь сейчас прямо лайвом о из своего творчества. Да, конечно. Да, из Казани родился на квартале, переехал на горке через 10 лет обратно, зная, что завтра город лишь прекраснее, станет это правда. Казань ⁇ наша сказка. Наш великий Кремль был взят грозным, было сильным войско, но было им непросто. А смелые татары ⁇ это наши креда, не сдались без боя, мы любим победы. Город Акбарса, Рубина и Зенита. Даже не пытайся, останешься побитым, но это все шутки. И здесь народы в мире живут не первый год. Спасибо Ментимеру, Абы Шаймиев вернул нам свободу, На века получил почет от народа. Сколько достоинств я не устану, Восхвалят тебя моя столица Татарстана. Вот это из песни о Казани как раз таки. А, очень круто, на самом деле очень Спасибо. крутая подача. Мне всегда нравилось это в тебе. Ну Спасибо. а с вами в этот вечер были Александр Фирсов, Ментимер Нугманов, Смотри, универс, смотри.